Когда нужно было выбрать, где учиться, я пошел в колледж на программиста. Особенно сейчас это очень сильно помогает. Дальше будет только сильнее помогать, мне кажется, тем людям, которые вот сразу уже учатся программировать. Потому что у нас сейчас все идет к тому, что дизайн как таковой ну, сильно меняется. И скорее нужны будут дизайн-программисты, нежели тем вот, люди, которые просто умеют там, рисовать картинки. Ну а потом я поступил в МВУ на дизайн среды, благодаря тому, что я процедил еще три года в колледже, мне кажется, мне помогло попасть на дизайн. Могу точно сказать, что понимание профессии, профессии дизайнера я почерпнул именно на, на паре, которую вел Ермаков Александр Михайлович. Дизайн – это в первую очередь смысл, который ну, закладывается и, вот, это не просто картинка красивая, условно говоря, вспышки и прочее, в конфетии. Защитил диплом, и через месяц я был в студии Лебедева. В студии Лебедева там проходит конкурс на вакансию, и я какое-то время, типа, мне нужно проверить себя, насколько ты хорош, как бы. И все как-то не доходили руки, то есть задание появляется, такое, да, прикольно, надо будет это сделать. И потом месяц проходит, и я не успеваю просто. Вот, а тут появляется задание, Смотри, опять задание. И межна. Делай. Это хорошо. Вот я делаю, отправляю и ну, совершенно забываю уже об этом. И через какое-то время мне приходит письмо о собеседовании. И 24 февраля 2015 -го года, получается, я уже работаю.